Здравствуйте! Сегодня мы с вами испечем сахарный пирог. Это что-то среднее между бисквитой того, и издобной булочкой. Что же нам для этого надо? 250 грамм муки. Это приблизительно полтора стакана. Два яйца. Сахар ванильный. Сахар обыкновенный. Дрожжи сухие. Чайная ложка с горкой. Или 7-8 грамм. Молоко. Масло сливочное. Чуть больше, чем полпачки. 100 грамм. 80-100 грамм теста и 50 грамм сверху для присыпки и также 200 миллилитров сливок наверх для поливки чтобы наш, наш пирог был с более насыщенным вкусом возьмем еще сушеные абрикосы цукаты любые, Можно любые цукаты и ванильный сахар. Итак, приступим. 100 мл молока подогреем до температуры 35-40 градусов. Нагретое молочко всыпаем щепотку соли и столовую ложку сахара. Также всыплем сюда же чайную ложку с горкой. 7-8 грамм дрожжей сухих. Вот чайную ложку сухих дрожжей. В чайной ложке вообще-то 5 грамм. Мы добавим еще чуть-чуть, чтобы наше тесто лучше сошло. Вот еще добавила столько дрожжей. И все тщательно Сахар, молочку дрожжи и оставили это на столе, чтобы наши дрожжи начали уже сходить. Здесь появятся маленькие пузырьки. В миску просеиваем муку полтора стакана или 250 грамм. Пока дрожжи наши начинают действовать, мы возьмем абрикосы или цукаты. Если цукаты мыть не нужно, они уже порезаны, абрикосы порежем небольшими кусочками. 100 грамм абрикос я порезала. Вот И наши дрожжи уже начали немножечко действовать, появилось чуть-чуть пузырьков, выливаем их в муку, вылили дрожжи, сейчас добавим два яйца, их можно немножечко взбить и высыпаем тоже сюда и замешиваем тесто. Яйца я немножечко для однородности взбила, также выливаю все это в муку, добавляю ванильный сахар, ванильный сахар. немножечко подтопим масло и добавим в тесто. Все замешиваем добавляем масло в тесто наше видите я не полностью его чуть-чуть только подтопила для податливости и замешиваем тесто у нас должно получиться не очень густое вот так лопаткой миксером как хотите Вмешивайте. Если тесто не устоит, добавляю я немного, 100 грамм абрикос порезанных. И мешаем дальше. Вот у меня получилось вот такое тесто. Но желательно добавить еще одну столовую ложку приблизительно муки. и хорошенько вымесить. Тесто должно быть не жидкое, ну и не твердое. Вот такое приблизительно тесто, вы видите, оно не твердое должно получиться. В этот раз у меня ушло 300 грамм муки. Вот к полутора стаканам это 250. Я добавила еще... Чуть больше двух ложек, двух столовых ложек муки, и заместила тесто. Вот такое. Вот мы закрываем крышкой или пищевой пленкой, крышкой или пищевой пленкой и оставили тесто в тёплом местечке приблизительно на час. Тесто поднимается, мы берем. 5 столовых ложек. 4-5 столовых ложек в зависимости от того, как вы любите сладкое. Сахара. Вот Оставшиеся 50 грамм масла. Масло должно быть мягким. И растираем. Вот я растерла масло с сахаром. Сахар с маслом. Нам не нужно растереть, чтобы сахар растворился это нам не нужно мы просто должны были смешать сахар с маслом до да, однородности все ждем пока тесто вот поделится тесто подошло довольно таки хорошо прошел час вот мы Готовим форму, смазываем чуть-чуть подсолнечным маслом без запаха вот. и выкладываем сюда тесто. Разравниваем. Разравниваем тесто. Лучше разровнять, намочить немножечко руки под солнечным маслом и разровнять тесто я разровняла старайтесь, чтобы высота вашего слой вашего теста этого теста был где-то около двух сантиметров на такое количество вот на этот рецепт лучше брать форму приблизительно 26 см в диаметре тогда хорошо ваше выпечка пропитается хорошо закрываем пленкой и оставляем на полчаса то растает вот пленкой я заклеила тесто она растаивается через полчаса продолжим формирование нашего пирога прошло полчаса наш пирог растаялся, немножко поднялся вот. нам нужно сделать дырочки, углубления в пироге. Возьмем какую-нибудь палочку и вот так вот до самого дна сделаем углубление. Вот так. Можно даже пальцем сделать эти углубления. Вот так густенько. Вот такой вид наш пирог и рядом по всей площади пирога раскладываем наше приготовленное масло с сахаром Буквально по всей площади кусочки раскладываем Все масло разложили по поверхности пирога, сейчас поджигаем духовку, выставляем на 180 градусов и выпекаем полчаса. Ставим наш пирог в холодную духовку, при нагревании духовки он еще немножко подымется. И так через полчаса встречаемся. Через полчаса пирог вот так подрумянился получился таким вот мы берем сливки и поливаем пирог вот так аккуратненько проливаем пирог тщательно Выливаем весь пакет сливок. Вот. Ставим на 5 минут в духовку и пирог готов. Прошло еще 5 минут и вкусный, ароматный пирог готов. Он получился как будто с кремом. Я думаю, вам понравится. Приятного аппетита. До свидания. До новых встреч.